Активисты одинцовского отделения Единой России приняли участие в акции «День воинской славы» в деревне Глазынина у братской могилы погибшем в Великой Отечественной войне. Партийцы поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Историческая память». Вместе с учениками одинцовских школ прочитали стихи о войне, почтили память воинов и возложили цветы, венок и корзину от главы одинцовского округа, секретаря местного отделения Единой России Андрея Иванова. Также партийцы на братской могиле воинов советской армии в деревне Хомяки возложили венки и цветы совместно с членами Объединенной общественной организации ветеранов Кубинка и учащимися второй Кубинской школы имени Героя Советского Союза Безбородова.